сложнее добраться, поэтому я решил не упускать возможности, шансы билет, билет на камчатку поучаствовать в Берем. Вот с 2018 года она стала как бы вот эта гонка стала для нас образом жизни. То есть мы прилетаем с Камчатки, когда после гонки, и начинается подготовка к новой гонке сразу же. посвященной памяти Маргариты Аркадьевны Башуаковой Это была легендарная женщина Каюр В гонке участвует 15 упряжек Две упряжки это жители С, Это бывшие, скажем так, те же берендицы Но в этом году они в гонку, в большую гонку не идут И в большую гонку идет у нас всего лишь 13 упряжек Собак. У пляжки у всех по положению шесть собак должно быть, у всех было по 6. Трасса вся, вся идеальная, сложность в том, наверное, что она слишком короткая Был тяжелый подъем, но это украшает эту трассу и делает ее более интересной Некоторые есть, не оправились от старых трав, две собаки. Некоторые просто, как, знаете, говорит, якорь. То есть он тормозит всю упряжку. Темп за темпом не успевает, и все. И чтобы собак не мучить, мы их сняли. Они поедут в теплых домиках. Потому что из 15 каюров последний пришел половина первого. И это, как показывает время, даже очень хорошо. Потому что в 2019 году последнюю участник финишировал у нас почти в 5 утра. Лучший результат вчера показал Семашкин Андрей. Он прошел свою дистанцию за 9 часов 16 минут. За ним следует Демченко Вячеслав. Третье место Ливковский Валентин. Мы с вами стартуем, в 11 первом уходит Ичанга Дмитрий, за ним Айначкин Герман, третий Чуприн Валера, четвертый Казаков Андрей, собак плюс к вчерашним четырем. В итоге у нас сейчас на данный момент в двух этапах снято 16 собак. Основные моменты, почему сняты собаки. Перенапряжение, перенагрузка на передние конечности, плечи, лопаточное сочленение. Вот так у нас едут собаки. Это так называемые собачьи домики. Они все с отверстиями. Они не глухие, они теплые. На дне постелено сена. В этом ящике 4 отсека. Каждая собака едет отдельно. Сегодня этап короткий, поэтому они доедут и их сразу выпустят. Когда этап длинный, останавливаются после каждых 30-20 километров. Собаки выпускаются, на поводках выгуливаются, разминают лапки, садятся обратно, едут, сюда, едут дальше. Обелевшее должно поразоветь в течение 5 секунд. Если цвет останавливается, значит обезвоживания нет. Обратилась жительница поселка Усть У нее в области кутикулы э, рана на большом пальце, то есть. Постоянно работает пальцем и рана не заживает. Поэтому очистил рану и наложил ей шовчики для того, чтобы, чтобы ускорить заживление. Это моя вторая гонка и в первой гонке я тоже оказывал помощь на местном 20 минут до старта. Первый стартует. урпичанга Дмитрий. Заниль Чеплин Валерий Третий Айнашкин Герман Четвертый Казаков Андрей Пятый Холмродов Ассо Шестой Хутенковак Евгений Юлия Причина Седьмая Причин Андрей Восьмой Попов Алексей Девятый Левковский Николай Десятый Левковский Валентин Одиннадцатый Семашкин Андрей Двенадцатый Девчинка Вячеслав тринадцатый. Сегодня дистанция 17 километров Не очень жарко, небольшой снежок Хорошего всем пути. Дорога была хорошая. Немного снег, небольшой ветер, но в общем условия были нормальные. Трасса проходила прямо по берегу Охотского моря. После лесной мы перевалим через перевалы и окажемся на берегу уже Берингового моря. Но, Скажем, когда мы идем здесь западным маршрутом, то первые два этапа, они каждый раз ну, сложные. Оказывается, только потому, что связано с рельефом и с качеством снега, особенно второй этап. Снег был очень такой сыпучий, трудно было сделать хорошую трассу для упряжек, поэтому было трудно. По положению... Э есть у нас установленный лимит времени, отставание от лидера не больше 14 часов на дистанции от Эса до Тигеля. Чанга Дмитрий еще к верхнему Харизову набрал уже весь, исчерпал весь лимит, сейчас у него уже 17 часов отставания. Плюс немножко неподготовлены собаки и судейской коллегией было решено вместе с руководителем гонки снять данного участника с точки зрения гуманного отношения именно к животным, потому что ну нет смысла издеваться над собаками. Лучше их подготовить и участвовать в следующем году заново в гонке. Сегодня в конце, кроме пирогов, бубнов и танцев, были еще и шикарный концерт в традиционных костюмах с песнями, опять же, с этими же бубнами, и каюры потанцевали, и было очень приятно. знали, что они приедут, будут в интернате у нас, приходить у нас на камеру, надо снимать. Но ну, с нами и растет Берингия с каждым годом все больше и больше народу. но ну, некоторые, конечно же, возмущаются, ждут то, что от там, особенно в городе, когда опрос проходил. Для чего она нужна? Нам это, конечно, нужно нужна Берингия. я начал еще в возрасте 17 лет, ну приобщил меня сначала у Валентина Солодякова, внук Виталий Тишкин. Ну а там постепенно начал заниматься. В 2012 году меня позвал уже Владислав Левинок. начал заниматься с ним, с собаками, и в то же время начал заниматься и у Валентина Солодякова, то есть на двух питомниках. Первое соревнование было в 2014 году, на Быстринский спринт я пошел, дистанция была... Примерно 75 километров. Собаки шли хорошо, но единственный минус то, что недостаточно опыта было, чтобы занять какое-то привозовое место. Самры. Жюлиена. Она такая одна из самых умных упряжки собак. И я ее поставил лишь потому, что девочки, они поумнее, чем мальчики. Ну, на беренги я как бы не считал, что я был готов полностью. Ну и принял решение еще как бы по осени, что я пойду на беренги. Морально-то я готов, но точно я плашка Ну, плачка на своей пошел. Раза на собаках проходил ну, около 100 километров, ну меньше там 97 километров Недостаточно я подготовил, я думаю уже на следующий год уже будет готова полностью Моя первая трудность была, это первый этап, Эса и река Чаба Потому что там больше 100 километров, была самая трудная, это перевал Первых, может, километров 70 они шли активно, как бы. Там, ну, устали, легли, я им дал отдых. Сам я, как бы, не ел, потому что, ну, только кружка чая. Но где-то в 12-30 ночи я уже финишировал первый этап. На первом этапе я снял одного, и, и на втором еще двух. Две из них, которых я убрал, они... просто уже сил не хватило. Пройти дальше дистанцию, один из них, из трех этих, был подранен, так как на втором этапе у меня подрались между собой. Ну, сняться я вообще хотел еще на втором этапе. Подумал, что надо ну как бы, хотя бы немножко пройти дистанцию. Там уже дальше видно будет. Ну и снялся на этом участке. Вот Ускари зло и Аваран. Даже если уйду с гонок, то просто буду заниматься. Мне порой папа хотел сделать, чтобы я был, как и он, охотником. Но я взял как бы, корни деда и прадеда своих как бы, заниматься собаками. Вот. Да, Но все равно ну, как бы, я планирую еще ну, продвигаться, готовиться к гонкам. Сегодня у нас был пятый этап село ковран село седанка дистанция была 110 километров перед стартом в Ковране было принято решение что Расул муродов снимается с гонки это было наше общее решение я как ветеринарный врач должна была снять у него троих собак по состоянию здоровья и мы приняли решение что вся команда поедет домой Сегодня такая довольно-таки сложная трасса Только Твердый снег, тундра Выдутая Много кедрача Но собачкам, наверное, это нравится Потому что жесткая довольно-таки трасса была Осложнял все Ветер холодно, где-то минус 17 у нас сегодня. Две упряжки уже прибыли. Андрей Семашкин пришел в седанку первым. Вячеслав Денченко пришел в седанку вторым. Собаками я занимаюсь уже, наверное, год уже пошел седьмой. Первая упряжка я взял первых собак у Андрея Семашкина, купил четырех собак. Потом взял еще, добрал еще двух через месяц. У меня была первая упряжка шесть собак. Тренировался у себя, бегал. В основном это были такие начальные тренировки, где нужно бегать, учить собак командам. Пришлось очень много бегать вначале особенно с лидерами. Про я знал уже давно, потому что в нее ходили также и мои друзья, как бы участвовали и принимали участие. Первое желание, наверное, уже было, когда взял собак, чтобы вот было бы классно, было бы неплохо, интересно, увлекательно. Как изначально было уже тяжело тем, что собаки приболели, подцепили кашель. Когда мы приехали в ЭССА, уже несколько собак закашляло, а потом дальше нужно было лечить всех, что уже было тяжело идти. После второго этапа, наверное, утром было видно, что им очень тяжело в полном составе, а уже когда начал снимать собак, то уже было видно, что очень тяжело собакам. Даже тем, кто были всегда тренированы, что в этом году идут немножко иначе. Мысль сняться была уже в ковране, ну, как... Ну, хотелось проверить, что вот до седанки когда дойдем, если будем идти дальше, все будет все хорошо. Ведь много снял собак и остальным стало тяжелее идти. Ну и не было таких как, основных собак, которые тащили упряжку, велю вперед. И очень большой переход до, до седанки. Холодно. И большой переход, был тяжелый снег, где-то первые километров тридцать, рыхлый снег. Негативный опыт, он, наверное, один из таких самых серьезных опытов, который тебя толкает двигаться дальше. Тщательнее подбирать и тренировки, и корма лучше. Надеюсь, что на следующий год обязательно заявлюсь и пойду в гонку. Пройду ее полностью. году наконечник потерял и так без наконечника это наконечник уже сам варил вот здесь вот были кованы эти уже полопались я уже сам это основание так это я его и вожу поэтому как талисман день у нас на старт вышло 9 каюров. Снялся у нас Андрей Казаков, Расул Холмуродов и Чанга Дмитрий был снят ранее по состоянию здоровья собачек. И Юлия Причина финишировала в Тигеле вчера. Согласно положению, юный каюр, который стартует впервые, доходит до серединки, до экватора вернее. И все, и поехала домой. Вышли мы из Тигеля. 87 километров прошли, общая э, дистанция составляет 486 километров на сегодняшний день, седьмой этап. Мы заканчиваем морозно, но дорога довольно-таки очень хорошая, пришли очень быстро, даже не ожидали. Мы шли сегодня по центральной дороге, которая очень хорошо была присыпана снегом, довольно-таки плотный покров, в принципе, как бы пришли безболезненно, что нарты, что собачки. Вот это по-тюрменски Мункуля. У всех карабины, у нас у тюрьменов мункуля, это называется. Ну, нету, они, во-первых, не весят. А у кого-то цепляем вот, ну, за ошейник, И когда собака бежит, бывает язык, когда холод запляем, ну, замораживает на карабинах. А на этом нет на пластмассе. Раньше из кости делали, и, и деревянные, из березы делали вот такие. вот такие. Это все там ножом раньше делают. А что сейчас вот эти вот в станке, вот эти карабинщики, они замерзают, их расстегнуть потяжел. <свист> Андрей Ютьевич, на каунь, На этих болтах, там я полтора часа сидел. Что ждал? Ну просто, ну, они по дороге прут по камням. Жалко стало, я остановил и там сидел, чай. В данный момент мы находимся в поселке Палана, здесь э, заканчивается автозимник, и по этой причине автотранспорт сопровождать нас дальше не может. Поэтому здесь мы э, взяли день перестоя для того, чтобы перегрузить, пересортировать, э, точнее э, весь груз. Все, что нам понадобится в дальнейшей дороге, мы уложим на нарты. Все, что уже нам больше не потребуется, отправим в город автотранспортом. Группа сопровождения поделится на группы. Одна группа поедет вперед по маршруту поселок Лесная, заброску сделает топливо и рыбы для того, чтобы уменьшить количество перевозимого с собой груза. На следующий год будет приобретаться в все равно пройду, и неплохо. Расписать. Первый раз, за всю сколько гонок, сколько гонок прошел, первый раз я собаку возил в нарте и узнал, что это такое. Ни разу не возил. Ни разу не возил. Как с первого пошел, и так, не знаю, как-то все гладко проходило. Вообще не мучился. Вот сейчас вот пошел, знаете, действительно мучился и понял, что это такое, что это очень тяжело. Они, они больше лукавят, лукавят они, вообще лайка, хитрая собака, она слишком умная для нас. Ну, и до базы Альмиодов будет, по потом база базы Альмиодов, с на Карагу пойдем, там вообще 120 км. Дорога используется, она э, единственная между этими поселками. В лесную снабжение все уходит из Паланы. Вездеходная э, дорога, также э, снегоходами катаются, поэтому э, дорога набита, и трудностей там не должно быть никаких. Одна. Мы подключаем э, керосиновые обогреватели для палата. Керосиновый обогреватель работает по, по принципу ВИБАСТЕ То есть это керосиновый котел э, Питание идет от аккумулятора на свечу и на вентиляторы подающие да, да, да. Отсюда выходит теплый воздух Подожди, куда нам ближе? Сейчас мы подсоединяем вот, да? трубку труп, выхлопа Вся эта конструкция ставится в палатку Время прогрева 5-6 минут до рабочей температуры Максимальная рабочая температура до 30 градусов в палатке. Особенно. Там спуск с боковым уклоном. Если их не будет, то просто нарта будет скользить вниз и тянуть в бок снегоход. Ну, из этого ничего вот хорошего не получается. Потому устанавливаются вот эти вот подреза. На склоне утащит. На вот этих укосинах вот так нарту несет. Тебя может скинуть. Fall... Вчера остановились э, в селе Лесная. Меня поселили в фельдшерском акушерском пункте. Ну, а местное руководство, узнав, что есть врач, спросили, можем мы проконсультировать или нет. Ну... Почему бы и нет? Клипирование аневризмы среднемозговой артерии приходило посоветоваться. Ну и была пара небольших операций. Там удалили сухожильный ганглий э, глубокого сгибателя пальцев кисти э, у мужчины. И у женщины удалили тромбированную, кусочек тромбированной вены, измененной на предплечье жарковато, конечно, для них, но они справились нормально. У нас же теплее там в Москве, и они тренируются в таких условиях фактически, поэтому у них э, они браста, обрастают подшерстком, поэтому э, когда тепло, допустим, да, им, конечно, тяжело бежать. Вот, а наши собаки бегают в более южных условиях, ну, в мягких климатических условиях, поэтому подшерстка того густого нету, они, конечно, на станках могут мерзнуть, если их не одевать, допустим, надо да, не закутывать. Но бегут и меньше перегрева у них. А здесь держат Сейчас будет все стартовать одновременно, мы их выводим на восточную сторону перевала, из того, что погода здесь, видимость плохая, осадки усиливаются, из-за этого мы перенесли старт на восточную сторону, а там уже отобьем технический старт, как положено, пойдем на дорогу. И мы вошли в историю. Добрый день, Ассора! Тридцатая гонка финишировала, и мы начинаем концерт, посвященный...